Втулки поддерживающие тип 2300 применяются на оправках тип 2240. Изготавливаются по ГОСТу. Втулки имеют разные внутренние диаметры в соответствии с диаметрами оправок. Наружные диаметры сочетаются с длиной втулок в определенных сочетаниях. Втулки имеют паз под шпонку втулкой. Оправка закрепляется в серьге хобота горизонтально-презерного станка. Это обеспечивает достаточную жесткость и позволяет установить на оправку более одного инструмента.